Различные духовные практики йога, цигун и другие подразумевают также развитие физического тела и многие занимаются одновременно с какими-то э, какими духовными посвящениями, занимаются чисто физическими упражнениями, mm -hmm. а как маги, у них есть сила и есть все равно какое физическое тело, то есть чем такой человек питается mm -hmm. или есть какие-то требования? Хороший вопрос, на самом деле, да? потому что действительно очень много спекуляций сейчас на, на эту тему, да? хочешь быть магом, выполняя там всякие ритуальные действия. А, сразу вам скажу, у нас нет единого представления о том, как оно должно быть. Все зависит от той традиции, в которой себя маг развивает. И в каждой традиции свои правила. Например, а, восточная традиция магии, она делает ставку как раз на правильное использование физического тела. Поскольку вся восточная магия строится на принципе, буддическом принципе недеяния, то единственное, что человеку остается, куда ему применять свою неуемную энергию, то это только физическое тело. То основной смысл такого воздействия означает, что ты не будешь прилагать магические усилия на окружающую реальность и принцип не навреди здесь будет соблюден. И то, что ты будешь прилагать по отношению к себе, не является угрозой для существования реальности. Принцип недеяния там является самым главным. Даосская практика и магия, которая строится на принципе даосов, связана с развитием духа посредством воздействия на тело. Вот, так, вот такая вот там сложная комбинация. есть магические традиции, которые наоборот заставляют человека пренебрежительно относиться к своему телу, дабы развивать дух и воспитывать дух в аскезе и в плоти. Это всего лишь традиции, и никто не говорит, что они универсальны. Где-то срабатывает, где-то не срабатывает, у кого-то получается, у кого-то не получается. Единых правил и принципов нет. Современная магия, которая имеет под собой сложную систему компиляции совершенно различных магических традиций, и это неизбежно, поскольку молодежь всегда с большим удовольствием ломает традиции, а современная магическая молодежь это делает вообще с радостью, точно так же они относятся и к жестким критериям, что надо делать с телом. Вывод общий можно сделать следующее: С телом надо делать то, что позволит ему выполнять свои функции. То есть его надо соответствующим образом кормить, соответствующим образом питать, соответствующим образом с ним заниматься, чтобы уделять ему внимание не больше и не меньше, чем нужно с него взять. То есть тело должно вырабатывать энергию, энергию специфического качества. Вот под это и происходит трансформация тела. Если эта специфическая энергия должна быть, например, очень легкой и очень скажем так такой разряженной, в большей степени воздушной, то так и идет воздействие на тело. То есть это голодание, это аскезы или там вегетарианство, то есть делаем энергию, которая исходит из тела и поступает в разум, достаточно легкой. Если задача например, перед тобой стоит, ритуал, сделать какой-то очень тяжелый ритуал, связанный с возбуждением очень низких, очень плотных вибраций, например, работа с энергиями смерти, ты должен подготовить тело к тому, что оно будет воспринимать эти энергии смерти. То есть он не окочурится в первые пять секунд ритуала. Значит, Соответствующим образом его надо готовить. Его готовить тяжелыми, тяжелым воздействием, там, тяжелой пищей, да, бессонницей, то есть вот все, все, что заставит тело с настроиться, сделать низкие Темные вибрации с базовыми для себя для в этот момент, в момент проведения ритуала. Тогда, когда ты входишь в поток темных энергий, эти энергии тебя не убивают сразу, то есть ты под них быстро адаптируешься и можешь провести ритуал от начала до конца. Да? Или, например, напротив, тебе нужно пообщаться с какими-то высшими силами, очень высоковибрационными. Значит, для начала ты должен подготовить свое сознание, подготовить его к этим вибрациям, чтобы оно точно так же не умерло в первые же пять минут воздействия вот этих вот ангельских сущностей. Опять же, для чего? Механизмов воздействия сейчас достаточно много. Их раньше было много. Их и сейчас достаточно много. Начиная от психотропных методов воздействия, заканчивая голодовкой или наоборот полным обеданием, специфическими физическими упражнениями или полным отсутствием таковых. Проведением своей жизни в лоне природы или напротив в тяжелейших городских урбанистических условиях. Вопрос для чего. Сейчас цель, она всегда оправдывает средства. И никогда цель не подкладывается под средства. Вот в современной магии есть такое правило. То есть мы не будем заниматься каким-то ритуалом только лишь потому, что мы ведем такой физический образ жизни. И отказываться от каких-то других воздействий на мир, отказываться от контактов с сущностями, например, иных миров только лишь потому, что физическое тело не способно воспринять эти вибрации. Что значит не способно? Сейчас сделаем, будет способно. Подготовим его, потренируем, будет способна, а как иначе-то? Да? Потому что цель, она оправдывает средства. Вот из этих расчетов и происходит работа с телом. И у каждого мага она происходит своя. Все зависит от того, с какими категориями вибраций, с какими частотами он работает. Вот, полагаю, ответил.